Mm-hmm. <laughs> Блять, баклам Да. Эти гигантские. Сларятся вам нет, да ничего страшного, сиди. Ну что, в принципе Можно, я думаю, снимать